Живопись — молчащая поэзия, а поэзия — звучащая живопись. Увидела запала в душу, и через кисть проявилась на холст — это живопись, и то же самое любовь. Художник пишет не то, что видит, а то, что будут видеть другие. Картина нельзя рассматривать только с точки цвета и ее нужно видеть и слышать. Кисть в моей руке движется подобно смычку скрипки, к совершенному моему удовольствию. Творчество сродни шторму, если оно разбушевалось, то накроет с головой.